Всем привет, дорогие друзья! Это, как всегда, я, Человек. Сегодня вышло новое обновление, вышел новый кейс, и я вас попрошу поставить лайк, потому что на ролик потрачено 50 тысяч рублей. В Steam денег закинуть нельзя, я продал свой нож за 50% стоимости. Это был статрек «Бабочка легенды» топ-3 грязных скина мира. Мне пришлось его продать быстренько, чтобы снять для вас контент. Поэтому я надеюсь... Что ты все-таки поставишь лайк этому ролику. Я уже, кстати, вот антураженько я готовился ко сну. И я не смог поспать. Потому что мне мой друг, привет тебе, написал, что новый кейс вышел. Придется его снять. Что тут лежит? У нас, кстати, 50 кейсов уже в инвентаре. Давай-ка мы настроим с тобой звук. Все это будем делать в прямом эфире. Монтажа на этом ролике не будет. Потому что хочется выложить как можно быстрее, как можно скорее. Но... Я все-таки надеюсь, что это действительно будет самое глобальное открытие кейсов в Counter-Strike. Именно вот новых. Сразу открыть контейнер. Мы покупаем 20 ключей. 2900 рублей вся эта история будет стоить. На аккаунте осталось 25 тысяч. Мы купили всего лишь 20 ключей. Открываем уже первый контейнер. Я даже не знаю, честно, что тут лежит. Ребят, хочу вам напомнить, что я начал стримить на Твиче. Так, мне сейчас идут сообщения уже. Короче... Мы стримим Казик на Твиче, кому интересно все ссылки в описании. Также а, халявные ссылки, они тоже будут в прикрепе. И там и фриспины, ну к этому ролику. Фриспины и сайты по Counter-Strike, на которых у меня есть халява, которую я могу дать вам. Это все будет находиться в прикрепленном комментарии. Так, а, да мы пока включили купей. Короче, клюпили. Клюпили, а? Купили ключей. Не так много, но будем уже по мере возможности, по мере... Нужды их докупать Что в кейсе, я так и не посмотрел Юспик, э, Авапа, кстати, Юсп крутой Авапа, ну, типа неонуар, она, я думаю, не будет Больших денег стоить, а Юсп реально годный Дальше, э, Савидов Савидов, кстати, тоже достаточно Интересный Далее у нас что тут есть, P250, ну вы наверное все это видели, я реально первый раз смотрю, вот только узнал, что, собственно говоря, новый кейс вышел P250 тоже красивый, есть калашик, так, статрек калаш прямо с завода, это было бы круто а Полностью open бы, я думаю, окупился, ну и ширпу и армейку, я имею в виду, мы увидим в сегодняшнем ролике Главное посмотреть то, что не выпадет, тайное качество, ВПшки и так далее и тому подобное Кстати, неплохо, револьвер выпадает, выпадает револьвер это good, это good. А пока негив и револьвер, ну, в целом, ладно, открываем дальше, 50, блин, новых кейсов, как мне это дорого встало, реально, как же мне это дорого встало, просто поддержи лайком, я постарался один из первых записать, ну, наверное, б -б блин, много, много этих новых кейсов, чтобы все-таки посмотреть, что с них можно, по факту можно выбить, это не сайты с кейсами, да, это... Counter Strike, где у человека нету совершенно подкрутки, блин. И знаете, в какой-то мере это обидно. Нам пока ничего годного не выпадает. Тем временем вообще ничего не падает. Ну, нужен нож... Ай, Саведов, конечно. Зачем нам Саведов? Нам лучше Галиль какой-нибудь. Прекрасно. Галиль выпал. Едем дальше. Открыть контейнер. Слушайте, давно мне не падло ножей. Ну но тут перчи лежат. А Какие-нибудь годные топовые, топ-1 in the world перчи. Было бы очень кстати, но выпадает... Выпадает еще один негив. Mm -hmm. Ничего удивительного, Counter-Strike, конечно, не перестает удивлять своими шансами. Все это очень круто, все это очень-очень здорово. И это еще один галиль. Статрековский, кстати. Статрековский mm -hmm. немного поношенный. Сколько, интересно, он стоит на торговой площадке? Сейчас с вами вместе чекнем. А стоит он на данный момент 144 рубля. Ни кейс и даже ключ не окупаются. Бля... А это, честно я скажу, обидно. Это очень обидно. У меня со звуком какая-то проблема, но настроить уже возможности нет. Потому как ролик уже записывается, и я хочу действительно выпустить все это как можно скорее. Поэтому надеюсь, что мой вот этот проступок со звуком, вы мне простите. Я реально сижу полусонный, я устажий. но нужно открывать новые, новые кейсы. МАК-10, прекрасно. Очень крутой и красивый скин, но все-таки юсп статрек прямо с завода. Нам сегодня нужен. Калаш пролетает, он не особо нам нужен, а вот ФАМАС это уже, это уже, это уже наша, это уже наша история. Вы, кстати, можете слышать гром в микрофон. Погода у меня сегодня тоже прекрасная, честно, я очень, я очень расстроился, что он вышел именно сегодня, потому что а, скинов на продажу в Стиме у меня, блин, я все продал на теме, все, что у меня было. Есть глок-градиент, но на нем еще вроде трейдбан не прошел, поэтому продавать реально нечего, кроме ножа. И, блин, пришлось продать топ-3 грязных ножа в мире. И, о, боже мой, как же это? Честно, обидно. Я, наверное, всю, всю жизнь об этом буду жить. Ну ладно, хватит нах ⁇ я. Вы все-таки пришли посмотреть open case. Ну вы смотрите open case. А, Апа, блин, ну почему она так близко была? Ладно, ладно, ладно, ладно. Она еще нам выпадет. У нас еще очень и очень... При очень много кейсов. АВАПа пролетает. Пролетает все. Ну вот, ну реально. совидов, АВП, калаши. А еще, кстати, Юспик не пролетал. Но я думаю, все впереди. И Юспик тоже еще пролетит. А, кстати, вот синька без пролета красных. Что, ну, очень, очень удивительно. МАК-10, спасибо большое. Спасибо, Counter-Strike, я обожаю эту игру, я просто ее обожаю Следующий кейс мы просто, знаешь, фастом это все делаем, без лишних растягиваний, тягомотины какой-то и так далее 5-7 выпали, кстати, очень красивые 5-7, реально, я не посмотрел, но 5-7 годные Они, закал... они немного поношенные, мне почему-то показалось, что они закаленные, блин, 5-7 годные, мне понравилось 5-7 реально крутой скин, жалко, что это в армейке, было бы какое-то тайное, сейчас бы чело-то тайное дропнулось, если 5-7 были тайным. А, так, еще один пулемет, ничего супер удивительного там нету. Слушайте, ну перчатки пока вообще не маяч на горизонте. И ничего тайное как бы еще не выпало, и блин, я не знаю, что делать с этими открытиями, вот реально, вроде выходят новые кейсы, вроде ты их стараешься открывать, один из первых сделать большое количество открытий новых кейсов, пока они сейчас, кстати, один кейс стоит примерно, не соврать, рублей 400, я покупаю по 425 рублей один кейс, плюс ключ, короче, ну дороговато все это встает. Вот, и я вроде стараюсь как-то, один из первых, кто сделает такое масштабное открытие новых кейсов, ну и э, counter мне поощряется, а мне вот пролетают калаши, блин, ну... Честно, я ожидаемо, очень ожидаемо, неудивительно от слов совсем, потому что я примерно понимал, на что иду, когда я покупал новые кейсы в counter -Strike. Перчатки, дроп перчаток, тут -то ожидать вообще не стоит. Ну ладно, раз купили, будем наслаждаться. Наслаждаемся тем, что имеем, наслаждаемся М-кой и другой армейкой, блин, классно, я вообще, мне нравится данное открытие, такие классные скины падают, но, но надо привыкать, тут все-таки нет, чейнджер, Калаш пролетел, кстати, это круто, это круто, будем радоваться, МАК-10 выпал, МАК-10 татрековский, ну и на том спасибо, закаленный в боях, правда, да и ладно. Главное, что статрек скины падают, и это хорошо. А, ожидаются ли у нас сегодня перчатки? Я не знаю, что с шансами на моем аккаунте, но, по-моему, понятия шансов на аккаунте Человек YouTube, в принципе, нету, потому что, ну. Ну, вы, вы в принципе, сами все видите. Пролетел юсп, пролетела Авапа. Юсп, кстати, пролетел, я этого ждал и наконец-то дождался. Продам аккаунт с нулевыми шансами За много денег, тысяча рублей Ладно, ладно, ладно Но может все-таки еще перчи-то выпадут Вообще любые, ну типа перчи Конечно, хочется кинуть годные перчатки Но не знаю, насколько это возможно Насколько это реально Ну давай, USPig все-таки статрековский Так где он? Мы все-таки ждем статрековский USP И это, это, это не похоже на USP Это далеко не похоже на USP Ну, в целом, в целом, ладно не похоже и фиксим. Главное, что мы открываем новые кейсы. Нам выпадает с них эмочка. У человека потихоньку начинает подгорать, скажу честно. У человека потихоньку начинает подгорать. Если все пойдет так дальше, то... Нет, вот Фомас это круто. Фомас это... Бля, почему он Армейка падает? Реально, что с шансами? Я, ну, я типа не открывал... Давно кейсы в Counter-Strike, можно же как-то поощрить, что я купил новые кейсы выдать, например, перчатки, может быть, или нет, или без перчаток поживем. Давай, пожалуйста, Counter-Strike. Ну, обрадуй, ну, обрадуй старых клиентов, обрадуй перчатками, обрадуй статрековским юспом. Ну, вот это похоже на юсп. Ладно, попросил юсп, получил фамас. Годно, согласен. Боже мой, как же это... Вот сейчас, пока крутятся кейсы, у меня в голове одна мысль. Как же это все дорого. А, кстати, пролетел калаш. Я не исключаю вероятность, что он мог бы был быть статрековским. Да, блин. Ладно. Крутой скин выпал. Ребят, напишите в комментариях, что мне делать с этим аккаунтом. Гофастом откроем, что ли. Прикинь, сейчас бы выпали перчи, но это было бы очень эпично. Это было бы просто эпик. Перчатки, фастон. Юспик, кстати, очень крутой скин пролетел. Бля, почему все пролетает? Вот вроде бы э, я, ну как, приношу в массы известность э, игре Counter-Strike Global Offensive. Но почему я не выбиваю чего-то годного с кейсов? Ну как там, можно эту проблему решить? Э, Валва? Понимаю, что я не нужен вам, но вы нужны мне. Мне нужны шансы на аккаунте. То, что мы видим сейчас, это очень сложно назвать хорошими шансами. Хотя, эмочка. Статрековская эмочка. И она, однако, прямо с завода. А, а стоит она мне? интересно просто цена. Я думаю, рублей 500. Попробуем предикт сделать. Она стоит 800 рублей. В целом это неплохо. В целом это неплохо. 800, ну еще хоть как-то. За 700, я думаю, моментом ее сейчас можно слить. В целом, почему нет? Статрек МК прямо с завода, ну ладно, кейса купили, ключа купили, а больше мы вот этим Фамасом ничего и не купили, к сожалению. У нас остаются еще кейсы, и это не все. Короче, шерпа у нас в инвенте станет еще больше, потому что кейсов... Я очень скептически отношусь к открытию кейсов в Counter-Strike. Реально. Как же, не... как же непривычно, знаешь, открывать без подкруток. Но реально непривычно. Я не привык к такому, что типа, блин, одна Синька падает. А, кстати, еще одна статрековская м но она не прямо с завода она после половых испытаний, к сожалению. К сожалению, огромному. Следующий кейс. Приносит он нам ФАМАС. М-ка. Найс. м падают, но это не статрек м к сожалению. Так, у нас остается еще сколько? Подожди, надо посчитать. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. У нас остается 10 кейсов. Мы покупаем еще 10 ключей на сумму 1400 рублей. И у меня закрадывается в голову мысль, а не закупить бы еще мне этих кейсов. Ну, чтобы все-таки, знаешь, проверочка была полноценной. Пулемет выпал. И я думаю, с каждым открытием вот эта мысль, а не закупить мне еще кейсов, будет уходить на нет. Потому что, ну, вот это вот... Это не дело. Это не дело. Очень крутой дроп. Блин, я, я, это, это получается, как-то знаешь, негативный ролик. Не, ну, типа, ну реально. Ну, камон. Ничего не выпало, мы столько кейсов открыли. От, ну, типа, вообще ничего. P90 пролетел, но ну, можно было бы P90 расщедриться человеку дать. но почему нет-то? Почему нет-то, когда... Когда да? Странно, странно, очень, очень... Странно, я сейчас покажу лайфхак, как в Counter-Strike выбить э, тайный скин абсолютно с любого кейса. Нужно его просто осмотреть. Смотри, мы осмотрели юспик, мы сейчас его осмотрели. И сейчас он нам должен будет дропнуться, в теории. Я очень сильно это надеюсь. Так, open case, конечно, получается крутой. Смотри, мы осмотрели юспик, сейчас он выпадает. Я просто показываю, как это работает. Сейчас выпадает сатрек юсп прямо из завода, чекай. Ну это похоже на юсп, ладно, ну, ну вот что врать-то, на юсп-то похоже, у нас остается тем временем. Давай-ка мы в позе орла все эту историю откроем. А больше позерла вы сможете увидеть на моем твиче. <свот> потому что там мы фигачим в казик. Давай. Позорла, при счастье, радости, удачи, юсп или перчит. Давай. Ну а вап тоже было бы неплохо, чего уж там. м -ка. так, ладно, она у нас пока не заряжена, не разряжена. Будем еще надеяться. Четыре кейса, шансы. Шансы на моем аккаунте отсутствуют, но я в них верю. Давай. Поза орла, счастья, здоровья, радости, удачи, успехов. С днем рождения с 8 марта с 23 февраля. м -ка. Неплохо. Три кейса остается. интересно, шанс, что результат будет удовлетворяющим. Мне, мне реально интересно, типа, сейчас будет два кейса. Нам, нам по КД падает м -ка. Просто М-ка. М-ка, М-ка, МК, за эмочкой. Поехали. Поехали. ой ой ой ой Ножик. Ножик, ну что-то крутое, ну какой 5-7? Ну типа нет, 5-7 это крутой скин, мне интересно сколько он стоит на торговой площадке Так, ну ладно, 5-7 неплохо сейчас будет, я понимаю, что на что-то сверхъестественно надеется прям глупо, но типа 5-7 было бы good 5-7, давай 5-7 и, ну кстати неплохо, это тоже неплохо, это, это, это, это все очень плохо Мне интересно сколько по итогу стоит вот этот вот э, замечательный скин Слушай, ну он, блин, он не такой дорогой. Странно, скин красивый. Ладно, давай сделаем контракт из всего, что выпало. Я даже не буду смотреть. Я даже не буду смотреть на свое сегодня настроение. Блин, ну давай сделаем какой-нибудь вот такой интересный контракт. Пистолет. Можно золотой кирпич засунуть? Ну, блин, не знаю. Окей. Давай, давай будем работать с тем, что есть. Нам еще нужно 4 скина. Пистолет. Ну, я не знаю, мне тут просто подписчики скины дарили. Я не хочу засовывать. А, защитная сетка это на розыгрыш. Можно сделать вот так. Скин вроде не редкий. Так, смотри, нам еще нужен один скин пистолет, допустим. Ну, можно пилот засунуть и сделать, типа. На путешественник, но нет. Это тоже на розыгрыш, поэтому подтвердить Неплохо, кстати, на выпал совидов в качестве после полевых испытаний. А на торговой площадке, интересно, сколько это Сайдов стоит. У меня OpenCase купился, он стоит 1100 рублей. Блин, но Я это все засуну в контракты, без какой-либо мысли. Просто сделаем контракт из всего, что осталось. Я хотел еще открыть эти новые кейсы, но, честно... Ну, не знаю... Ну, просто, когда я начинал этот Open Case, я действительно думал, что что-то выпадет, потому что хорошего дропа с Counter-Strike не было давно. И сегодня, откровенно говоря, я надеялся на перчатки. Ну... Но... Но, видимо, не судьба. Мы сейчас все это накрафтим. Блин, может быть... Может быть, какой-то годный потом контракт получится в конце ролика сделать. Мы уже с коллекцией гамма, кстати, скины начали засовывать. Но, типа, почему нет? Почему нет? Тут, я не знаю, контракт 50 на 50, может быть, что-то... Да, снова коллекция по 90 выпал, которая даже не выпадал с кейса. Так, это не все, ребят. Это не все, мы делаем... Делаем контракты дальше. Потому как скины все-таки еще есть. Это 5 скинов у нас должно получиться. Ну, как 5? У нас, получается, 50 кейсов было. Выпал, выпала одна армейка. Должно получиться, да, в теории, 5 скинов. Но выпало. Выпало не то, что ожидалось. Так, где еще у нас армейка? Дроп ми, галиль. И это сейчас все уйдет на контракт. Согласие на обмен подтвердить. Пулеметного выпал. Он, кстати, мне тоже... Не, он мне вроде дропался еще. Попробуем сделать скрафт из вот этой истории, но, нет, опять же, не хватит скинов. Если мы пробуем скрафт из Савидофа, ну, здесь тоже вопрос, потому как я, ну, типа, вот эти два скина я мне засуну. Хотя можно выбить удар молнии, но, блин, так глупо. В общем, ребят, такой получился ролик. Я надеюсь, вам в любом случае понравилось. Поддержи, пожалуйста, лайком, потому как, ну, получилось, честно, дороговато. И столько денег я тратить не планировал на Counter-Strike. Мне вот интересно, нам на выпадали статрекс-скины, а мы не сможем, да, наверное, да, количества не хватит, к сожалению. Но, ну, во всяком случае, всем еще раз спасибо, это был человек. Здесь поддержите ролик, всем спасибо, всем пока и до новых встреч. Не открывайте кейсы ни в кейсах, ни на сайтах, нигде.